всем привет сегодня у нас обзорчик персонажей именно в плане какое снаряжение им лучше всего ставить очень много людей спрашивали меня в комментариях мол Подскажи, пожалуйста, какое я снаряжение поставил на свою Иерихон. Подскажи, какое снаряжение лучше всего ставить тому или иному персонажу. Ну и так далее. А, Мое условие было снятие вот этого видеоролика. Набрать 5 коммент... Ну, на одном комментарии, который последнее видео можете посмотреть. В комментариях там была надпись. Мол, какое снаряжение поставить Иерихон. Сейчас вы видите этот комментарий сейчас на экране. И я сказал, что... Давайте, вы очень много задаете эти вопросы, если этот комментарий наберет 5 лайков, то я выпущу видеоролик с рассказом, как правильно одевать персонажей. Ну вот вы набрали буквально за час данное количество, необходимого количества лайков на данном комментарии, ну вот собственно как я и обещал, я записываю видеоролик для вас. Сегодня будем разбираться, какие сеты ставить, какие я ставлю на своих персонажей. Составил специально вот такую вот схему для нас в терлисте. Атака крит урон, три сета крит урона, атака деф, ОЗ -деф, вампиризм, другое. Другое, как видите, у нас пустое, но может быть, может быть, пока мы будем с вами общаться, я сюда перекину каких-то персонажей, которых я вам скажу, что ну, здесь и так, и так, в принципе, отлично. Ну что, давайте приступать. Хочется заметить, что мы будем разбираться подробно с сетами криторона вот этими тремя персонажами. Атака крит урон вот этими тремя персона о, четырьмя персонажами получается. Будем тоже подробно разбираться, далее Атака плюс ДЕФ я просто расскажу, почему именно эта вариация им подходит. Далее ОЗ плюс ДЕФ я некоторых персонажей расскажу, некоторых нет. Почему именно так, а не иначе. И вампиризм более подробно заторванен. Почему? Потому что это нестандартная э, схема использования данных э, снаряжений для персонажей. Ну давайте приступать. Э, Слейтер. Вот у меня сейчас он на экране. Мы можем его видеть. Почему три сета крит урона? Все просто. У него базовый шанс крит урона 37%. Ну и показатель крит урона у него 74%. С учетом того, что у него уникальность есть увеличивает шанс на смертельный удар на 300% от его значения, когда герой активирует, ну, когда герой атакует врага с пустой шкалой приема у нас получается, что 37 умножаем на 3, благодаря тому, что у нас есть вот эта уникальность, а так как мы, скорее всего, будем его брать на босса, на демона красного, то у нас там... Если мы берем Слейдера как дамагера, у нас там главная задача постоянно станет нашего босса. Поэтому у нас получается, что 37 умножая на 3, у нас уже 100% есть. Получается, ему выгодно брать 30, это крит урона, потому что он будет 100% критовать, и таким образом он будет наносить огромный урон. Что ж, это первый персонаж, о котором мы поговорили. Я его, собственно, таким образом и одел бы, если бы у меня были бы три сета Но у меня он сейчас одет вот атака плюс крит урон. Все вот эти вот персонажи, я их одеваю атакой плюс крит урона, а потом уже буду одевать три сета крит урона, Потому что три сета крит урона, это, естественно, год тир, так сказать, если бы мы тирлист составляли бы. Это было бы еще очень и очень интересно. Далее, далее, далее, далее, это у нас демон Меллиудас. Демон Меллиудас у меня выглядит вот таким вот образом. Почему ему тоже три сета крит урона нужны? Потому что у него есть пассивка, которая увеличивает шанс на смертельный урон на 50% за убитого союзника. И базовый у него 53%, по-моему, да, 53%. Поэтому ему, ну и кстати еще высокий крит урон показатель, поэтому ему выгодно взять все снаряжение, которое ему повышает крит урон. Почему? Потому что за одного убитого союзника у нас уже 100% есть крит урона, и все, в принципе, крит шанс у нас 100%, крит урон у нас постоянно наносится по врагам, мы в профите. С учетом того, что мы еще можем использовать того же самого зеленого Хельбрама, либо же зеленого Гесаддера, чтобы увеличить урон и шанс крит атаки, и урон крит атаки, мы... Данного демона Мелиудаса можем вообще разогнать до 200 тысяч урона, стоять его ранга умений с обычного, не ульты. А ульта так-то вообще под миллион может нанести урона. Так, у меня, в принципе, одета вот такая вот одежка. Я постоянно меняюсь с Иерихон снаряжением, если беру, вдруг беру демона Мелиудаса. Вот так вот у меня выглядит основная моя снаряга для демона Мелиудаса, для Иерихона, для Слейдера синего. Вот 4 атаки и 2 крит-урона. Вот такая вот у нас ситуация пробуждения. Атака смертельный урон, атака смертельный урон. Почему я советую вам брать с левой стороны СССР снаряжение, с правой стороны СССР снаряжение? Ну вот сейчас давайте посмотрим. У нас есть у СССР снаряжение. С левой стороны 1140, ну, 1111, вернее, атаки базовый. А здесь всего лишь 566. Что это говорит? Это говорит о том, что... С левой стороны в два раза больше, ну, полтора точно, почти в два раза, короче говоря, больше статов дается пассивных, нежели с правой стороны. Получается выгоднее брать СР снаряжение, ССР снаряжение, СССР снаряжение, вернее, с левой стороны, и эрки снаряжение мы ставим с правой стороны. Ну, а как у вас получится что вы сможете уже и правую сторону потихоньку качать на сср снаряжение а вы переходите уже на прокачку ССР снаряжения Заметьте, ставьте так, чтобы у вас БК не, у... не понижался. То есть если у вас снаряжение, ср снаряжение позволяет вам повысить БК, ну или хотя бы оставить его на том же уровне, то вы можете смело уже заменять. Если у вас не получается, лучше оставляйте r снаряжение, потому что у вас пробуждения будут давать больше. Так, далее... И Елихон. И Елихон у меня, в принципе, с 10 тысяч атаки уже. С 10 тысяч атаки ставим на нее снаряжение, которое у нас должно быть. Вот у нас такое снаряжение на ней. 9500, то 10 атаки у нее без помощника. А так как у меня гилы еще есть, уже скачанная на УР, то она у меня 10 тысяч урона 10 10000 атаки имеет но ну вот 10110 э -э думаю про или вам рассказывать подробно не надо она топовый нюкер после дырияр дырияр у нас нет еще на гипотка локализация только она есть она глобальная еще не скоро будет поэтому благодаря пассивке уникальности Увеличивает свой шанс смертельный удар на 10% за использование навыком героя. То есть, грубо говоря, у нее сейчас 37%, если я правильно помню, шанс, да, 37%. Высокий крит урон, кстати говоря, показатель у нее крит урона высокий. Поэтому ей три сета крит урона вообще в кайф будет. Она будет наносить по миллиону, по 100, по 200 тысяч с обычных скиллов, ну, как обычно, в принципе. Давайте дальше, давайте дальше пойдем. Атака плюс крит-урон. У нас красный бан. Трехсекционные нончаки. Почему ему нужен атака плюс крит-урон? Потому что у него 60% базовый шанс крит-урона. Базовый урон у него смертельный 174%. Это достаточно высокий шанс. Поэтому, ну, имеется в виду и шанс и урон. Получается, поэтому ему лучше всего атаку и крит урон повышать. Потому что он будет критовать достаточно мощно. А с учетом того, что у него так же, как и у Ели Хон, увеличение урона по ослабленным противникам в 3 раза больше, то он будет наносить ну неплохо так урона. Он один из персонажей, которого можно использовать на новом персонаже, на зайчике, вот этому вот Кримсон Демоне. Далее. У нас Зеленый Кинг. У меня его нет, но я могу вам его показать и рассказать. Что ему вообще нужно? Почему атака, крит урон? Либо же я думал еще три сета крит урона, конечно, ему дать, но у него шанс крит урона все-таки не такой высокий получается. С учетом пассивки его уникальности увеличивает шанс на смертельный удар на 100%. О, получается на 100%, то есть 10% за каждую полоску. Полоска у нас 5%. И дополнительно еще на 50% в случае, если заполнено полностью. Грубо говоря, если у вас ульта есть, все, 100% крит. Но почему минус? Почему есть минус у данного варианта? Потому что атака ему будет выгоднее с крит уроном. Он будет не часто наносить постоянные криты, а только при условии, что вы будете использовать его без ульты. Ульта ему, конечно же, тоже нужна. Ульта у него тоже неплохо наносит урона, тоже крит-шанс 100% будет на ульте, но все равно. Все равно атака плюс крит-урон ему больше, как по мне, зайдет. Да и не только по мне, некоторые тоже из моих знакомых говорили, мол, используйте атаку плюс крит-урон на нем, все-таки ему это подойдет больше. На некоторых демонах все-таки лучше ему давать крит-урон вместо крит-урона, вернее, на деф-менять. Ну, потому что некоторые противники настолько много бьют. Тот же самый Грей Демон, к примеру. Он на, на экстремалке может, в принципе, очень урона много нанести. И, собственно, в идеале, конечно, ему крит урон оставлять. Но если у вас он тощий, то ничего не поделать, на дефс заменяйте. Далее. Наш красный Хаузер. Я думаю, что о нем много говорить не стоит. Атака плюс крит-урон это стопроцентное для него. Почему? Потому что у него, во-первых, двукратное увеличение смертельного урона, то есть дополнительный крит-урон. Если ему поставить, то он еще увеличит его. И бьет он много. Бьет он много по всем. У него много чисел появляется. Поэтому, поэтому у него крит-урон и атака вместе. Потому что он не часто все-таки критует. Ну, имеется в виду, не постоянно. Поэтому ему атака все равно тоже же, что... Чтобы повысить урон его, нужно ему тоже атаку давать, 20% все-таки на дороге не валяется. Далее, красный, красный слейдер, очень интересный персонаж, он для пвп отличный персонаж стал, буквально многие его недооценивают, благодаря его вот этому вот подавлению вы можете очень и очень неплохо контролировать ситуацию на битве ставите вот, к примеру, подавление вот это вот на того же самого Кинга, все, он отхиливаться у вас не может, только бить будет, и то будет бить слабо. Уникальность у него, в принципе, уменьшает сопротивление всех врагов смертельному удару, на значение шанса на смертельный удар к герою в начале битвы. Какое снаряжение я бы ему советовал бы? Ну, на самом деле, я бы советовал бы ему два варианта. Либо ему поставить на шанс крит удара и крит урон либо же поставить на атаку и крит урон то есть вот здесь вот другое как раз таки э, он подходит и для другого и для атака плюс крит урон я думаю что вы поняли мою мысль в принципе ну все же на самом деле интересное будет ему ставить крит шанс и крит урон почему потому что все-таки снижение вашего э, противника сопротивления это неплохо. Но это тут при условии только, что вы берете его на элитный, а не на обычный. На обычном вы лучше ставьте Атака плюс критирон, все равно у вас снаряжение это не будет работать. Далее. Атака плюс деф. У нас зеленый Исканор, Атака плюс деф. Наш Галант синий, Атака плюс деф. Из тех персонажей, которые здесь я имею в виду важными, говорю. Тот же самый красный хельбрам тоже. Ну, в принципе, все остальные тоже, как вы видите сейчас на экране, все они тоже требуют атаку плюс деф. Почему? Ну, потому что у нас зеленый эсканор. Его еще сейчас на глобалке нет, но на будущее я вам уже говорю, что на него ставить нужно будет. У него очень огромный урон. У него очень неплохой показатель продзания. Поэтому он будет наносить урона достаточно много. Галлан. Галан, у него... Очень низкий шанс крит-атаки 17%, 17,8, 17,9%. Получается, буквально 18% у него крит-атаки, шанс, поэтому ему атака плюс деф намного выгоднее, чем атака плюс крит урон. Все равно он критовать не будет. Поэтому атака плюс деф, дополнительная выживаемость, ему очень и очень неплохо зайдет. Вот так вот я его построил, у него атака плюс деф, как и поставил вот здесь вот его в рейтинге, потому что у него 5700 обороны, неплохо количество атаки, 7644, поэтому, в принципе, неплохо. Что по снаряжению, в принципе, здесь ему надо ставить все на атаку, все на атаку меняете, вот здесь вот 13% у меня атаки уже стоит, что у меня здесь все... Ну, вот такие вот 2.3, 2.6, 2.5, но где-то не ниже 2-3 у меня ставятся на моих персонажах дополнительные статы. Почему? Потому что это очень важно. Иначе невыгодно будет использовать данные снаряжение. Далее. Далее, далее, далее. УЗ плюс ДФ. Персонажи, которые ему выгодно УЗ плюс ДФ. Вы их сейчас видите на экране. Скажу более подробно по каждому из тех, которых я сейчас покажу. Это Гаутер. Это зеленый Хельбрам, это вот этот вот красный Гелсадр, э, Кинг синий сюжетный, зеленый Мелеудас, э, Красный Артур, Красный. Э, как его зовут, блин? Красный Бан. И официантка, которая у нас здесь. Э, почему именно так? Почему именно так? Э, почему именно этих персонажей я буду сейчас более подробно рассказывать? Но все просто, потому что все остальные персонажи, в принципе. Э, не, не так часто используется. А, ну еще зеленый дилсандр забыл его. А все остальные персонажи не так часто используются. Гаутер. Гаутер у плюс D, потому что чем больше у него выживаемость, тем больше шансов, что он будет вам давать увеличение рангов. И вы будете намного более комфортно себя чувствовать на данной стадии игры. Далее. Зеленый хельбрам. Зеленый хельбрам тоже он бафер, очень интересный бафер. У него очень сильный э, скилл. Сейчас его покажу. Uh, вот он, увеличивает все связанные с атакой характеристики цели, все союзники, на 30% в течение 3, 3 ходов. Uh, что это значит? Чем дольше он живет, тем больше у вас вероятность, что вы повесите на ваших союзников третий ранг умений, и все. И, типа, вы сидите спокойно отдыхаете, чилите, ваш персонаж живет, и дополнительно используете его баф. Ну, в общем, ваша задача просто ему дать ОЗ и ДФ, потому что ну, вам же не выгодно, чтобы ваш персонаж постоянно умирал раньше, чем вы его реализуете. Хотя мы. Далее. Красный Гилл Сандр. Красный Гилл Сандр, он очень интересный персонаж. Он танк. Он чистый танк. У него алмазный Святой Рыцарь уникальность. Сопротивление увеличивает за каждую полоску шкалы суперприема. Это то же самое, как и у Кинга Зеленого. То же самое, почти только у него сопротивление повышается, а у этого крит-шанс. И дополнительное 50 в случае, если заполнена полностью шкала. Ну, еще у него насмешка, то есть он увеличивает защиту. И, грубо говоря, на себя собирает весь урон. Почему АЗ и оборона? я думаю, вы поняли. Он собирает весь урон. Чем дальше он живет, тем лучше. Синий кинг. Синий Кинг главная цель на элитном бойцовском фестивале. Почему? Потому что чем больше. Шансов, что вы ему повысите ранги умений, тем больше проблем будет у вашего противника. Во-первых, контроль, во-вторых, отхил. Почти на фулы можете отхиливаться постоянно по кд, если у вас есть тот же самый гаутер в команде. Вы просто берете, повышаете ранги умений, все, отхил. Далее. Чем дальше живет, тем лучше. И это важно. Далее, Зеленый Миллиудас. Зеленый сон, он ну, сам по себе очень интересный персонаж, у него контратак зависит от того, не сколько у него атаки показатель, а именно сколько он получил урона, то есть чем больше урона он получил, тем больше он его вернет. Таким образом получается, что он наносит урон равный 250% от ОЗ, а снизишь 60 максимального уровня ОЗ, чем больше ОЗ, тем больше урона. Думаю, тут понятно. Ну и чем больше урона, тем uh, быстрее вы проходите, чем больше ОЗ, тем дольше он живет, на самом деле, еще тоже интересно, то есть его не вошотнут, а там, ну, за два удара, грубо говоря, убит, убьет какой-нибудь босс, а он uh, успеет... Грубо говоря, много урона нанести. Это неплохо. Далее, Мерлин, ну тут спорный момент, Z плюс Деф, либо атака плюс Деф, тут в зависимости от того, куда вы ее берете. Зеленый Мерлин все-таки я бы советовал Z плюс Деф, потому что она все-таки больше саппорт, а красный, наверное, я склонялся бы больше к атаке плюс Деф, но ОЗ плюс Деф ей тоже неплохо подойдет. Почему? Потому что она э, дебафер, она заморозку вешает, она бафер, потому что вы э, урон наносите больше по врагу, с учетом того, что вы используете третьего уровня умения ее заморозки. Ну, вот такой вот персонаж. Далее, Артур. Артур, чем больше ОЗ, тем дольше он живет. Он бафер отличный, увеличивает еще на 15% ОЗ пассивно у союзников людей. Ну, тут вариантов никаких. Берете, ставите ОЗ ДФ, все, дольше он живет, дольше у вас дополнительные статы. Причем все базовые статы. И плюс невосприимчивость на третьем ранге умения к статусным эффектам, кроме оглушения. Оглушение снимает э, ваши... Ва... Ну, грубо говоря, зелеными мелюдос снимает с вас все ваши усиления, и все. Ну и новый демон, еще демоническое существо, может тоже снять эти повышения... Ничего страшного, ничего страшного, на самом деле вы на втором ходу можете реализовать вашего Артура, и все, и будет все отлично. Далее, э -э зеленый гиллсандр, чем дальше у него жизнь, тем больше шансов, что он ну, может вам помочь увеличить атаку на, на 60% процентов встать ранга умения, поэтому та же самая причина, почему и у Артура, и у зеленого Хельбрама. чем дальше живет, тем больше он вам поможет. Официантка просто для того, чтобы у вас в четвертом злоде был дополнительный БК. Чем больше ОЗ, тем больше БК. Логично. Все равно у нее пассивка будет у вас чаще всего работать. Далее. Красный бан. Красный бан просто потому, что у него самое большое количество ОЗ на данный момент в глобальной локализации и его выгодно ставить в саппорт слот. Поэтому чем больше у него лоса, тем больше он передает характеристику своему основному персонажу. И все. И тем больше БКО у вас получается. Далее. Далее. Вампиризм. Вот дошли мы и до вампиризма. Почему мы будем останавливаться здесь более подробно? Потому что это очень интересный персонаж на самом деле. Давайте начнем с зеленого бана все-таки. А потом уже перейдем на Хендриксона. Зеленый бан. Зеленый бан у него очень интересная уникальность. 20% от этого снижуся количество ОЗ, в начале каждого хода он восстанавливает. И плюс у него еще и вампиризм, плюс у него еще ограбление атаки и обороны, ну, грубо говоря, он бесконечно жить будет. Что можно о нем сказать? Если вы поставите на него вампирку, то он у вас будет постоянно в full хп получать себе с ваших умений, с вашей уникальностью еще. После полученного урона восстанавливать 20% снизишься все количество УЗ. В общем, очень и очень сильный персонаж в этом плане. Качать обязательно в качестве вампирки. Далее. Ну, еще плюс у него ульта, еще тоже неплохая. 720% на первом уровне неплохо. Далее. Где у нас... Вот он, Хендриксон. Тоже интересный персонаж, тоже, у него вампирка с урона, у него воспламенение тоже, чтобы больше урона наносил, больше ОЗ восстанавливал, ну еще и пассивка у него уникальностью увеличивает степень восстановления на 10% в начале каждого хода, лимит 5%, ну 5% грубо 50% увеличение восстановления, и еще вы ему даете дополнительно вампирку на 60%, он будет тоже неплохо отхиливаться, ну почему бы и нет, почему бы и да. По 60 тысяч от отхила, вот тебе и пожалуйста. В принципе, вот такой вот у нас получился видеоролик. Кстати, лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Если хотите меня поддержать, ссылка в описании. Ну, а с вами был, как всегда, Макс, до новых встреч.